Как коучу-психологу себе продюсера найти? Об этом будет короткое видео от меня, Ольги Ашпиной. Продюсера, маркетолога и преподавателя студии «Эксперт». Uh, уважаемые зрители, сегодня хочу для вас показать две стороны одной медали. Первое, uh, постараюсь именно по функционалу рассказать вам, как представляет себе эксперт, продюсер, uh, какими качествами, какими uh, компетенциями должен обладать uh, продюсер для него. И с другой стороны покажу вам, а какие ожидания вообще у эксперта есть у продюсеров и что готов делать продюсер и с кем он, он готов это делать. Хорошо? Ну что, <coughs> первое. Первый такой образ, который возникает в голове у эксперта, когда я задаю вопрос, уточните, пожалуйста, что в вашем понимании есть продюсер, что чаще всего я слышу. Продюсер – это человек, который будет меня продвигать, продвигать в социальных сетях, продвигать мои продукты, соответственно, будет помогать мне привлекать клиентов на консультации. Когда мы начинаем углубляться немножечко по ну, какую-то детализацию да, проявлять, выясняется, что в глазах эксперта, в глазах коуча, психолога, продюсера он должен абсолютно делать всю ту работу, которая будет приводить клиентов к эксперту. То есть работа эксперта будет заключаться непосредственно в предоставлении консультации или введении готовых уже учеников по своему тренингу или по своей авторской программе в свою очередь у продюсера какое понимание вообще эксперта да как продюсеры себе экспертов выбирают во первых здесь нужно четко понимать что продюсеру продвигать вас лично как именно специалиста, да, вот ваш личный бренд без привязки к какому-то готовому вашему авторскому продукту. И я здесь не имею в виду консультации, потому что сами по себе консультации, индивидуальные, личные, это, конечно, ваша сильная компетенция, вы на ней можете достаточно хорошо зарабатывать, но продюсеру менее интересен этот вариант, потому что вы в любой момент можете ну, стать нетрудоспособным, да? а, например, приболеть, куда-то уехать, организовать себе отпуск и так далее. И в этом случае весь тот труд продюсера, которого многие месяцы, чаще всего так это и бывает, выстраивает тропинку от клиентов к вам, ну, получается вот такие периоды простое. Вот. Соответственно, продюсеру всегда интереснее продюсировать определенный продукт. Да, как минимум авторский курс, программу, какой-то тренинг, может быть, хороший такого хорошего качества мастер-класс. Еще лучше продюсировать, когда у эксперта есть линейка готовых продуктов. И здесь уже стоит вопрос именно о будущем масштабировании, потому что а, постоянно получать процент от того, что вы кого-то консультируете, это, конечно, круто, но а, вы физически, как эксперт, не сможете у, увеличить количество своих консультаций клиентами только для того, чтобы зарабатывать деньги. Но у вас есть тоже определенные временные рамки, есть у нас у всех 24 часа в сутки. Соответственно, для продюсера, если у вас нет какой-то авторской программы, вы менее интересны как эксперт. Хотя я знаю таких продюсеров, которые действительно помогают продвигаться специалистам, и продвигают именно консультацию, но это временная история, потому что все равно рано или поздно возникает вопрос о создании такого продукта. И здесь тоже нужно четко понимать, что когда у вас есть готовый продукт, что значит готовый продукт? когда разработана его концепция, идея любой авторской программы, когда он описан с точки зрения результатов для клиента, когда он упакован как минимум в лендинг или в какое-то другое продающее описание, когда к этому продукту есть подводящая тропинка, то есть а, вообще как вот вы, есть вы, есть ваш курс, есть клиент, который ничего об этом курсе не знает. Лобовая продажа, то есть продажа в лоб в социальных сетях, вы сами это понимаете прекрасно, она не работает. 0,01% среагирует на ваш там какой-то рекламный баннер, о том, что у вас ваша памбическая программа. А поймитесь, что сейчас путь клиента к эксперту, он а, становится достаточно таким вот, ну, не то что чернистым, но достаточно долгим. Мы прогребаем аудиторию, мы а, именно а, формируем определенную степень доверия для того, чтобы о вашей авторской программе кто-то узнал и кто-то ее приобрел. Поэтому и даже если у вас бомбический продукт, но вы ничего не хотите делать для того, чтобы люди о нем узнали, а это как минимум самостоятельно вообще рассказывать кому-то об этом продукте, не только в социальных сетях, но и офлайн, да, если вы не готовы писать на эту тематику короткие там ролики, эфиры, непосредственно вебинары проводить, которые около этой тематики и могут продать ваш продукт. То есть если вы не принимаете участие именно вот, вот в этом маршруте клиента, поверьте мне, ни один продюсер, ни один таргетолог не сможет продать без вас ваш авторский курс, но вот так это работает в теме продюсирования экспертов в мягких нишах. А все, что касается психологии, астрологии, эзотерики, а, знаю, там, женских практик, энергии и так далее, это все считается мягкие темы, и здесь клиент идет на эксперта, <coughs> на его программу. Поэтому я хочу сейчас, чтобы вы эти иллюзии отбросили, что если у меня будет продюсер, я смогу все купить. Я смогу купить, вот и я буду только консультировать. Знаете, Кала Пугачева прям нахо, выходит на сцену и ла-ла-ла там песню поет. Поверьте мне, до того, как ей выйти на сцену, она сама проработала сколько, да, для того, чтобы ее люди узнали, и сколько команда ее еще параллельно работает. Вот точно такая же история с продажей ваших личных компетенций, да, которые могут быть в каком виде? В виде личных консультаций, в виде программ, там, семинаров, семинаров, курсов и так далее. Еще раз говорю, что если у вас сейчас понимание, что я ищу, например, человека, который будет меня продвигать как эксперта, вам нужно четко для себя понимать, что вас как личность продвигать невыгодно. Продюсеру. Ну, может быть, какому-то начинающему, вы такая яркая там звезда, он хочет на вашем уже готовом личном бренде что-то там дальше сделать, но это не профессиональный подход, может, может конечно, кто-то со мной поспорить, но а, именно потому что я как продюсер нескольких онлайн-школ и большое количество экспертов прошло, я могу вам сказать, что продюсеру выгоднее продюсировать определенный вид товарной линейки, то есть быть в какой-то степени независимой от состояния эксперта, я имею в виду физического, да, от его там утомляемости и так далее. <связь> если это автовебинар или если это, например, курс, то здесь он без вас, как говорится, крутится, как белка в колесе, нарабатывает вам клиентов, и вы в этот момент можете разрабатывать новый продукт или просто дать себе передышку. Соответственно, когда вы ищете этого продюсера для себя, нужно понимать, какой функционал вы готовы взять на себя, да, в какой части вы хотите именно принимать вот такое вовлеченное участие в разработке концепции вашей продуктовой воронки и не путать здесь продюсера с копирайтером, с таргетологом. С ММ-щиком, который должен вести тоже, оказывается, ваши социальные сети, да, вот для того, что выкладывать за вас сторис и прочее, прочее. То есть это разный спектр специалистов, но продюсер, он может организовать разных специалистов для того, чтобы они работали на общую вашу картинку, как это будет выглядеть для клиентов. То есть продюсер не обязан шарашить за вас все, понимаете, вот от мелочей и заканчивает там, я не знаю, прописыванием сценарием вебинара. Например, вот у нас в студии эксперт есть четкое разделение функционала, кто за что отвечает, потому что мы работаем как команда поэтому я отвечаю за один фронт работы, да, что я непосредственно, я непосредственно работаю с нашими преподавателями, да, то есть я разрабатываю сами продающие вебинары, чтобы эксперту было комфортно в этом вебинаре принимать участие и продавать уже разработанный совместно продукт, да. я разрабатываю маршрут клиенты, я разрабатываю товарную линейку, то есть я непосредственно работаю с преподавателем, с его контентом, с его экспертностью, Сверяю часы с нашими маркетологами, с таргетологами, с дизайнерами и так далее. То есть это такое достаточно ну, разнополярная, разно, разнонаправленная деятельность. И поверьте, одному человеку, если вы думаете на него все вот это спихнуть, а вы будете только клиентов консультировать уже готовых, которые приняли решение без вашего участия. Так не бывает, это ваша иллюзия. Если вы хотите именно работать в партнерстве, сразу настраивайтесь на то, что это совместные усилия. И ни за какие деньги вы не купите вариант, когда за вас все сделают. Поверьте мне, если вам говорят, вот, пожалуйста, там 500 тысяч рублей, и к вам там клиенты будут в очереди стоять на консультации. Ну, скорее всего, вы встречаетесь с не очень добросовестными специалистами, которые вот так вот без какого-то тестового запуска, без разработанные автоворонки они так могут вам уже говорить поэтому смотрите сами кому и чему верить <как> а, поэтому а сегодняшнее короткое видео надеюсь немножечко расставил для вас все точки над кто есть продюсер кто есть эксперт, какие у них взаимодействия, да, какое видение друг у друга, какие ожидания. Надеюсь, что это видео поможет вам найти для своего продвижения и продвижения своих продуктов нужных людей. Неважно, кстати говоря, как они будут называться, потому что, вот еще раз говорю, когда начинаю проводить консультации, выясняется, что под словом «мне нужен продюсер» бывает такое, что прячется откровенно, мне нужен, например, специалист, самовыслователь, специалист, который будет вести мои социальные сети, то есть я уже готов, например, какой-то контент выдаю, а мне его оформляют и просто за меня размещают, то есть это это разные виды, да, то есть я специалист, это технический сотрудник, фактически, которые занимаются украшательством вашего контента, его стратегической наполненностью, контент планированием и так далее, да но это не продюсер, который будет верстать вам курсы, который будет выстраивать их в автоворонку, помогать вам записывать вебинары, продающие ролики, принимать их или не принимать, работать дизайнером, упаковывать это все в лендинге, прикручивать кнопки для оплаты, да, нанимать сотрудников по обзвону по вашим входящим заявкам и, соответственно, сопровождать ваших клиентов внутри тренингов. Поэтому... Если остались вопросы касательно вообще продюсирования, возможности, кого, на, какую, на какой функционал на самом деле стоит приглашать, потому что сейчас такое огромное количество названий вот этих вот специалистов и копирайтеры с мм щики и так далее многие эксперты они но ну, откровенно стесняются даже до да, того что чего-то может быть не догоняют что вот еще не вникли в эту тему я вам говорю не теряйте на это время можете просто записаться ко мне на 10-15 минутную аудит консультацию это всегда бесплатно это моя кармическая задача всегда несколько консультаций в неделю таких я провожу Бывает такое, что несколько человек сразу записываются на одно и то же время, ничего страшного, проводим еще полезнее друг для друга, обычно это становится. Поэтому записывайтесь на консультацию или пишите в личку, или а, прямо под этим постом, меня зовут Ольга Ашмина, пообщаемся, выясните для себя конкретно, кто вам на данном этапе вашего развития в социальных сетях вот реально необходим, и сколько это вообще может стоить, потому что... Есть какие-то разовые работы, да, есть работы уже более такие пролонгированные, поверьте мне, что можно найти очень доступных по стоимости хороших специалистов, в том числе среди тех, кто, например, недавно закончил какое-то СММ-агентство, например, да, или таргетинговое агентство, которое ищет вот именно такую вот пробную подработку, и вы можете стать чем-то кейсом. Это тоже неплохо и для вас вариант присмотреться, и, соответственно, для молодых, талантливых ребят. С вами была Ольга Ашпина, и на встрече, на консультациях. Пока-пока.